Всем привет, вы на канале UAD, с вами Бакуменко Антон. А это второе видео в рубрике «Экспресс уроки по иллюстратору». Сегодня я хотел бы поговорить про то, как вернуть опорные точки объектов, если они вдруг перестали отображаться. Итак, смотрите, у нас есть вот такая композиция, простенькая, но, как видите, когда я нажимаю на объект, никаких опорных точек нету. Если я выберу прямое выделение и наведу на какую-либо опорную точку она появляется, но ее не видно. То есть я могу ее передвигать, она в это время отображается, но в любой другой момент ее просто не видно. Данную проблему решить легко, просто нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс H и опорные точки снова появятся. То есть теперь, когда я выделяю объект, опорные точки, совершенно все опорные точки видно, даже если я выделю несколько объектов. Если у вас возникают подобные проблемы, пишите о них в комментариях, и мы найдем решение. Я думаю, многие, столкнувшись с подобными трудностями, просто переустанавливали иллюстратор. Но этого всегда можно избежать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и а мы увидимся с вами в следующем видео.